Прохова. Здравствуйте, я вот звонил, мне и сказали, угу. записался к губернатору любимого. Какая проблема? У нас запись на прием вообще с 9 до 11, с 14 до 15, Ленин 28 лично с паспортом. И если куда-то ранее обращались, взять с собой все ответы и документы. Ой, я обращался. Какую причину? Просто торгую детьми в Рязани. В прямом смысле? Есть... В прямом смысле я вот на прямом Вы Ленину, не хотите спал. записать? Запись на прием осуществляется лично. Так, а какого чехла прийти? Ну, давайте приходить в пятницу. В пятницу? К девяти, да. Хорошо. Просто я на прямую линию звонил. Ну, меня... Приходите, приходите. Мы с вами побеседуем. Меня зовут Холмогоров Андрей Анатольевич. Про меня Мечорко напечатал. Тут приставы выложили 200 тысяч. Ну, короче, хотят отобрать детей. Одним словом. Ж... Бывшая жена Сачкова их бросила. Я хотел с ним поговорить. 20. Приходите, приходите, мы с вами определимся. Тогда. Ага, хорошо, спасибо. Угу,